Так, добрый вечер всем, мы из Украины. Начинаем потихонечку общение. Смотрите, вот последние наши темы как-то в основном были связаны вокруг пород, линий устойчивости к заболеваниям. Довольно-таки широкая, обширная тема. И пользуется спросом, и вокруг нее вращаются... Как, про, как пчеловоды практики, так наукам откаводы. Но забываем о, об одной очень интересной функции у пчел. Какая, что имеется в виду? Вот мы обсудили, что самым главным фактором выживания пчелиных семей до нашего времени является раение. Раение, в чем эффективность, вернее, специфика раения, создавался безрасходный период. Но в упрек могут поставить вот такой фактор. А как же, ж, если она выходит из гнезда, начиная чисто в листах, где то семья, то есть троит. И с собой уносит на спорах, на ножках, там, на крылышках, на тельце, уносит с собой часть возбудителя. Да, конечно, конечно, уносит. Если была какая-то патология в семье, незначительная, скрытая, там, условная, неважно. Ну, какие-то возбудители могли быть. А мы уже обсуждали, что абсолютно все возбудители могут присутствовать в семье. То есть возбудители есть, но благодаря устойчивому иммунитету семьи как сверхорганизму болезнь не наблюдалась. Но частично, или как там могло это выглядеть, возбудители с собой на новое жилище Рой переносил, а наука ветеринарная частенько дает подозрение, вот когда я рассказываю о факторе выживания в природе, они говорят, если даже одна спор, особенно по американскому гнильцу, если попадает в расплод, то значит все идет автоматически, арифметическая, геометрическая прогрессия и размножается. Есть инкубационное место, есть, есть Расплод, значит, там будет размножаться спора, ничего ты с ней не сделаешь. Так вот, есть интересный такой фактор у пчел, как иммунитет. И их, представьте себе, аж даже три. Три и очень важных. Два иммунитета. Это фагоцитарная реакция гемолимфы, выделяются платоциты, платоциты и сферулоциты две группы клеток, которые первые в гемолимфе встречают проникновение бактерий и вирусов, выделяется группа этих клеток и они принимают на себя первое сражение. Если не справляется фагоцитарная реакция, на помощь приходит гуморальный иммунитет химический, то есть вырабатываются антитела. И если бактерий было не слишком много, патогенных то пчелинофизиология с этим справлялась и организм выживал. Если же было, конечно, большое количество патогенов, то пчела погибала. Но и есть еще один очень интересный фактор, по которому раньше, не знаю как сейчас, проводят ли такую селекцию. Есть еще один иммунитет. Это логический, или санитарный, или еще его называют поведенческий. Что это значит? Может, кто-то встречал публикации в, ну, в ранних, еще за советское время, ветеринарной литературе. Вырезали расплод, брикетики расплода, так 100 на 100, вложили в морозилку, умертвляли и затем давали семьям на пасеке, где-то на племенных, на селекционных, давали эти брикеты погибших пчел, запечатанных, расплод. Так вот, есть семьи, ли, линии с высоким этологическим иммунитетом, то есть санитарным. А пчела, вот молодая пчела, когда находится на расплоде, на открытом, на печатном, особенно на печатном, как она определяет погибшую личинку? Если личинка живая, она излучает тепло. Если личинка погибла, понятно, что она тепло не излучает. Ее ячейку разрезают, расчленяют эту куколку, когда она только в начальной стадии гибели. То есть не образуется там это, этот кошмар, патогенный, нет гнилостных проявлений, и ее на как она только она погибла. Потому что именно у погибших личинках как раз и это первая мишень для имеющихся там возбудителей болезней, расхода. И они ее выбрасывают. И эти именно эти семьи, не сколько там линии, какие-то породы, серьезно устойчивые по своей возможности, по способности физиологии, физиологически, это тоже фактор иммунитета. А вот именно санитарные нормы. Как, есть такие умнички пчелиные семьи, линии, породы, но вы, вылизывают просто как под ноль. Пылесосят там, моют, пропылесуют. И вот именно такие пчелы, и раньше было, не знаю, насколько сейчас вот матководы, селекционеры обращают на это внимание, на, на этологический иммунитет. А есть семьи, погибла пчела, пока они не... Ну, не нерасторопные такие, вот, пока там уже не образуется гнилостная масса, тогда уже, возможно, начинаются какие-то движения, но уже поздно. Так что вот в этих всех селекционных мероприятиях один из немаловажных факторов по устойчивости к заболеванию, по проявлению резистентности пчелинных семей каждой особи отдельно или пчелиной семьи, как сверхорганизма, вот по такому показателю, по санитарным нормам, по этологическому иммунитету. И я считаю, он не, не несет в себе каких-то там особенных затрат, лабораторных, тонких исследований. Каждый пчеловод может определить на своей пасеке ее видно, эту семью, как, как она работает, как она вот, относится к своим обязанностям по санитарным нормам. Почему я всегда и говорю? Первое, первое требование, вернее, первый показатель, по каким я выбираю на своей пасеке и держу в основе, как принцип любительской селекции, это склонность к болезням. Хорошая зимовка семей и склонность к болезням. Вот это два показателя, по которым я выбираю. То есть формирую отцовские семьи сразу ранней весной. Даю строительные рамки, и они выводят мне трудня для создания генетического, то есть генофонда отцовской линии. Ну и, конечно же, немаловажную роль играет и привезный материал от нормальных семей. И еще. по вот этой по этой селекции что на что обращать внимание не стараться выводить как можно рано маток да они востребованы чем раньше получаемые и ну, имеется возможность приобрести молодую матку все пчеловоды хотят этот иметь у себя на пасеке молодых маток для чего плодных именно молодых плотных этого сезона. И раньше, раньше брали их в южных регионах, выписывали, меняли в своих семьях, а семьи, когда набирает кульминационного размаха, сопрягалась с первыми товарными медоносами. Ну и очень часто мы передерживаем семью, и она на акации, ну будем так базироваться на этом медоносе, и на акацию семья со старой маткой, конечно же, зароится, потому что роевой дуэт старая пчела и перезимавшая матка обязательно в отсутствие взятка и в период кульминации на трех поколениях, где-то 50-60 дней, в отсутствие, повторяю, в отсутствие взятка семья может зароиться. Если поменять на молодую матку плодную этого сезона, Раньше было это проще, когда кооперация была такая широкая, с южных регионов брали, меняли старых на молодых, и семья стартовала, брала первый товарный взяток и, соответственно, заканчивала сезон в рабочем состоянии. Ну и, и о чем я хотел еще сказать? Не именно в породах вот каких-то особенных такие способности по иммунитету, которые я перечислил. Любая порода, любая линия в породе, если они уже дожили до наших дней, значит там можно, можно отфильтровать нормальные нормальные доминанты. Есть доминирующие хромосомы, а есть рецессивные. Что это значит? Почему и разная Близкородственные связи приносят негативный часто результат по спариванию, потому что близкородственных, при близкородственной связи трутня и матки там меньший набор доминантов, доминирующих хромосомов. Что такое доминирующие хромосомы при спаривании? Это максимально жизнеспособные, физически дающие возможность выжить этому организму, этой физиологии. А рецессивы – это те, кто ну, слабо... Слабо жизнеспособные, они даже не участвуют, не способны иметь потомство у репродуктивных двух наших особей матки и трутни. А если линия какая-то, ну, любая линия, вот мы имеем сегодня возможность на пасеке наблюдать за своими пчелосемьями, они у нас есть. Какая там была селекция? Слабая, плохая, но они выжили. Из, из любой породы, из любой линии можно отфильтровать нормальных, нормальную жизнеспособную линию. Да, это будет, возможно, связано с, ну, со временем. Нам проще взять сегодня, чтобы оно было рабочее в этом сезоне, потому что сезон короткий, и, и бизнес у нас вообще-то такое, ремесло сезонное. Но можно этими, этой селекцией заниматься и на своей пасеке. И для чего заниматься? Для того, чтобы не быть ни от кого зависимым. Потому что ну, сложновато иметь всегда какую-то одну линию, породу из года в год. Для того, чтобы она давала постоянно хорошие результаты, значит, нужно брать из питомников. Обновлять раз в 2-3 года, но ну, именно из питомника, я одно время был в этой теме на заре своего пчеловодства практического, но тяжело. Тяжело, это затратно, пасека когда большая, нереально закупать маток, хотя и они и из питомников, этих элитных, тоже не всегда получалось процентов нормальных маток. Пока не пришел, к вот этой полной независимости по плодным маткам на своей пасеке для рабочих семей. Неважно, какого направления, медового, маточного, сбор маточного молочка, всем нужны нормальные рабочие семьи. И еще о чем я хотел поговорить вот часто, это тоже связано с, этими, с породами, с линиями, с выживаемостью. Проскакивают в линиях и в породах какие-то моменты, ну, неописуемые, не, не поддающиеся логике. И очень часто, если наука не находит этому объяснение, не может дать научное именно объяснение, всегда сваливают на аномалию. Какие могут быть аномалии? Кстати, если кто слышал, о стерильных яйцах. Вот есть матка, откладывает яйца активно, хорошо. Через время пчеловод радуется, особенно когда покупает маток, все глянул, проконтролировал начало засева и забыл. Проходит время, открывает расплода. Нет печатного, снова засел личинки нет. Это стерильные яйца. Что это за аномалия? Пчеловоды может сейчас. Ну, Дай бог, не часто, но когда-то, возможно, приходилось с этим связываться. Если заметили, что две недели, если взяли, приобрели где-то матку, она откладывает яйца, но нет личинки, 10 дней максимум, потому что через 10 дней молодые плодные матки выходят на максимальную яйцекладку. Если уже вот этот период прошел, идут яйца, но нет личинки, значит все. Это аномалия. Это аномалия называется стерильные яйца. Что значит стерильные яйца и причина происхождения? Одна из причин – триплоидность. То есть есть у нас гаплоидные яйца, есть диплоидные, а есть триплоидные. Гаплоидные – это неоплодотворенные, из которых трутень получается. Диплоидные – двойной набор хромосом, откуда из, которого, из этого яйца может родиться, получится либо ну, две женские особи, либо рабочая пчела, либо матка. И аномалия триплоидная, то есть тройной трихромосома. Как они появляются, как они туда… Ну, вот аномалия. Не может наука объяснить, значит, все. Это аномалия. Теперь есть еще одна аномалия. Матки откладывают только пчелу. Только пчелу. Казалось бы, пчеловоду ну молиться на таких маток, и палки трутня нет. Лишний род в семье мы избавились, и один, одна пчела. Но это аномалия, потому что, если бы были такие все породы, понятно, что мы бы уже остались без пчел, далеко без пчел. Теперь еще какие аномалии, Трутин с белыми глазами. Можно было наблюдать на пасеках, тоже такую... Такую аномалию. трутень с белыми глазами. Ну и очень часто мы сталкиваемся с таким явлением, нежелательным на пасеке. Потребление кормов. Ну все, все казалось бы, хорошо. Одинаково, одинаковые матки, с одинаковой прививки. Но... Одни съели за зиму, еще на зимовку хватает. Другие съедают в ноль. В ноль двойной запас корм. Но откуда, откуда такая, такая прожорливость и, и с чем это связано? Привожу пример Волоховича. Он у меня всегда как, как адвокат. 10-12 семей запускал зиму. 10-12 семей. Но как он кормил, оставлял полностью, а у него руд был 12-рамочный, на 230 рамка, но не 10, как стандарт, а 12. Сверху уложил еще две рамки плашмя и закармливал 10 килограмм сахара, а внизу пустой корпус был, гнездо в верхнем, внизу пустая пустота и воздушная подушка. Они отстраивали языки, соответственно, внизу, и вот этот, вот этот шар, это одеяло медведь целый шел в зиму. И зимовали они вамшанники у него. И вот приходит весна, из года в год он каждый год покупал по 10 маток. Каждый год покупал по 10 маток. Выбирал из них в сезоне, ну, делал отводки, выбирал лучи из лучших, на весну из них делал отцовской семьи, там, ну в общем, селекцию свою любитель. Но две семьи, каждый год две семьи, вот то, что он давал, если какой то каким-то семьям этого хватало на две зимовки еще и на развитие весеннее, то две семьи, ну в ноль, говорят, ну просто рамки тарахти. Чем это связано? Все казалось бы одинаково. Все, все подход одинаковый. Тем более там, если 10 семей запускают зиму, по три объединяет. Но ну, казалось бы, ну, там каждую пчелу навой кланяться и погладить можно при таком количестве семей. Вот представьте, с какими аномалиями можно сталкиваться, но ему не дают объяснения: никто. С чем это может быть связано? Поэтому никогда не меряйте, если что-то случилось хорошее, хорошее получилось. И пчеловод сразу делает ставку на это хорошее, а на следующий год, там, ну, обычно связано, когда вот матка продуктивная, семья хорошо сработала, сразу мы спешим из нее дочерь сделать. Тут никакая зимовка, и на следующий год никакое, никакое, соответственно, развитие. Потому что вот представьте себе, если раньше мы говорили, что Раньше был такой расклад по обгулу маток с трутнями. Одна матка обгуливается с 10 трутнями. Сейчас это уже 40 трутней. 30-40. Наука доказала. А возможности есть, привязывают маток. Ну, вы видели эти приспособы. И обгуливается матка с 40 трутнями. Но даже если с 10, возьмем эту старую, старую арифметику с 10 трутнями. Вот одна только матка несет в себе какой генокод наследственности, какое разнообразие генетического наследия. Затем пошла дочка еще с десятью трутнями затем пошла внучка еще с десятью. И это годы десяти тысячи, миллионы лет. Вот представьте себе, какое там разнообразие генетического наследия. Почему я сказал перед этим, что любую породу можно, из любой породы можно отфильтровать, нормальные, устойчивые по резистентности, по медопродуктивности и так далее. Просто не лениться делать эту селекцию. Наблюдать. Я из года в год, какая у меня порода. Ну, аборигенная моя. А как вот породы есть такие крутые? Я говорю, во-первых, я уже с этим сталкивался на заре своего практического пчеловодства. Раз. Во-вторых, по краям, и если, брат, то каждый год и хотя бы раз в два года. А я связан постоянно с отводками и обголюю себя мат. Ну, если у меня слева бакхвас, справа карника, сзади лягустика, спереди степная, выбираю, да, фильтрую лучшие из лучших. Отработали сезон, посмотрел по склонности к болячкам, по продуктивность для меня самая последняя очередь. Я продуктивность добьюсь расширением. Мне не нужна одна какая-то крутая семья в лице матки породистой. Она дала два раза больше меда. За зиму она либо сошла наполовину, либо болячки какие-то приключились. Потому что именно в нашем районе порода районированная, так будем говорить. Самый идеальный вариант – делать селекцию на любительской пасеке раеированная порода местная, которая приспособилась к климату, к изменению климата, к кормовой базе этой, ко всем капризам. Только она может среагировать на какую-то природную аномалию, на магнитные эти солнечные вмешательства, влияние на челиный клуб, на кормовую базу, потому что в этих условиях она постепенно эволюционирует, потому что эволюцию никто не отменял. все в природе меняется и постепенно потихоньку перестраивается. И солнечная активность очень важна. Почему наука, нутрициологи говорят, что человеку вот нам, допустим, важен, нам больше пользы принесет яблоко, морковка, свекла, чем банан, там урюки какие-то заморские, заокеанские? Потому что мы в этой солнечной активности наша физиология сформировалась и растительность, продукты, которые мы потребляем, они имеют максимально максимальную усваиваемость. Точно так и кормовая база для медоносных для медоносных пчел. в том микроклимате, при той кормовой базе, где эти две в это этот симбиоз сформировался, вот только в этом сообществе, содружестве можно делать селекцию жизнеспособную не гнаться за продуктивностью, за медопродуктивностью крутой каких-то заморских этих линий. Я говорю, я всегда продуктивность ставлю на последнее место, я ее добиваюсь этой продуктивности за счет увеличения, расширения пасеки. В два раза, в три раза, затем сбрасываю в один, в одну семью, то ли молочко берут, то ли мед. Все, все решается. Но зато я не оглядываюсь на, ни на какие проблемы по болячкам. И, как вердикт, Вышесказанному. на моей пасеке из ветеринарных препаратов одна щавелекислота, из дезинфакторов одна стамеска. Все. И делайте выводы. Что значит? Ну, я не говорю уже о продуктивности. Семья 30, 30 семей, в зиму идет, с весны встречают уже 30, Отводки соответственно, до 80, и затем все это опять в 30 и в зиму. В среднем 8 килограмм маточного молочка. Работы на пасеке один. Один без помощников. Технология разработана строго на одного. Я уже не считаю, там э, гомогенат, 20 килограмм, 30, настойки всевозможные. Меда тоже с полтона где-то так, потому что лесостепная зона. 4 километра до полей, до ближайших. И там не сильно разгонится. Ну, благодаря тому, что я маток изолирую на подсолнух, на последний главный взяток. И, имея хорошую основу физиологическую, пчелы приносят еще и какой-то товар. Так что вот такое вступительное слово. И на будущее, пожалуйста. Вопросов у всех полно. Знаю, звонят по телефону, там не хватает часа пообщаться. Все сказанное вслух может кого-то навести на мысль. Я это в говорил, в Зумах повторял, на лекциях говорю, вы даже не знаете, насколько может быть какой-то вопрос, казалось бы, безобидный, но, но крыть в себе и содержать в себе глубокий смысл. За 35 лет информации столько сидит уже она там далеко где-то в карте памяти мне она не нужно я ее вспомнить не могу но бывает такое вспоминаешь где удаешься сам забыл уже просто ну все налажено до автоматизма работает те те крупинки те пути которые я прошел да я на них формировался но для меня они уже не они уже не ну, меня они уже не нужны кому-то они сейчас вот Повторяя этот путь, для, ну, для того, чтобы стать профессиональным пчеловодом в своем, своей номинации, нужно эти, эта информация нужна. Поэтому я все просто не, не в состоянии запомнить, а буду вспоминать благодаря вашим вопросам. Поэтому любые вопросы, абсолютно любые, на любую тему пчеловодную, конечно, Теоретическую, практическую. Сезон неважно. Зима сейчас, летом формируем отводки, лечим пчел, апитерапию можно подключать, и продукты апитерапии и так далее. Сейчас потеплело. Давайте смотрите, у кого матки, кто формирует семьи на изоляторах. Обязательно потеплело. Посмотрите, как, как расположен изолятор относительно центра. Очень часто его тянет на юго-восточную сторону клуб, похолодает резко, если его уже потянуло куда-то в какую-то сторону, значит, переставьте изолятор или рамка, если это врезной, если врезной изолятор, она все равно у вас отмечена, эта рамка. Значит, переставьте рамку через, в общем, отцентрируйте изолятор по последнему теплу, отцентрируйте по центру клуба. Очень важно. Особенно, если пчеловод расширил гнездо, вернее, сформировал на расширенных, на большем количестве рамок, чем сила семьи, может быть проблема. Поедает корма, пчелы в процессе зимовки начинают поедать корма, появляются пустые ячейки, увеличивается междурамочное пространство, и клуб туда заходит, ему там теплее. Клуб выбирает зимующий клуб, выбирает там, где ему будет максимально комфортно, чтобы он создал, то есть создал микроклимат в этой зоне и минимум потребил кормов. Экономичность пчел связана не только с тем, чтобы ну, сэкономить для своего весеннего развития корма пчелы. Воду там сэкономить, корма, чтобы голова не болела у него, что давать весной. А пчелы экономичны в своем потреблении кормов только лишь с одной целью, чтобы минимум был переполнен кишечник. Потому что переполненный кишечник при затянутой весне, если они не испражняться, не выбросят каловой массы, а их накапливается почти 50% от общей массы тела, может быть беда. И если каталаза не сработает, каталаза – это фермент, консервирующий каловую массу, то есть расщепляющий перекись водорода. Если каталаза слабая, это наблюдается у южных пород, там, где короткие зимовки, ну, где-то два месяца неактивного периода, там каталаза неактивна. Самая активная она с вот, полезкой, средне, среднерусских пород, степной нашей, там, где зимы по, по 5-7 месяцев. Но ну, бывает вот, смешивание пород, как раз вот эти выбор как можно больше меда, потому что для нас это для большинства пчеловодов главный показатель. Вот много меда, все, нам больше ничего не надо. Что там дальше будет? После нас хоть, хоть поток. Так что экономичность пчелы связана именно по, по потреблению кормов, ограничения. И ищет, почему она ищет как можно комфортнее место, пустые ячейки, а это самое желанное место для зимовки пчел, пустая ячейка. Если кто формирует на полнометных рамках, на полнометных, обязательно это учтите и сделайте, скарифицируйте от передней стенки внизу чтобы появились, ну, в общем, скрывайте мед, просто так подрапали вилкой. По ширине там вилки, по полторы ширины вилки. Они выносят оттуда мед, по краям где-то найдут куда, и формируют там ложе. Человод может контролировать местом, где должен расположиться клуб. То есть пустые ячейки – это самое желаемое место для, зимующих, для зимующего клуба, наличие пустых ячеек. Самое теплое. Я когда проводил эксперименты с экстремальной зимовкой, ну кто-то видел, наверное, этот пакет стоял на, на рамках. И первое, на что первый год, пять лет я наблюдал за этим экспериментом. Сможет ли кристаллизованный мед, конвективное тепло, дыхание клуба. А конвективное тепло и влажное поднималось вверх. Думаю, растопит ли кристаллизованный мед пчела клуб чтобы он был доступный как, как корм в процессе зимовки. Но не тут-то было. А ставил просто бруски. Просто бруски ставил. Изолятор и сверху на бруски верхние пакет. Прорезал дырку. Так вот, Плюс 12, октябрь месяц, плюс 12, при формировании, ну, при ревизии уже перед холодами клуба без сотового полностью. С этим пакетом я обнаружил такое красивое сотостроение. Оно было небольшим, где-то сантиметров в 10 всего на всего, но переплетено, как в природе. И желтый был желтый мед подсолнуха рав давности но соты как снег белые думаю это же надо было пчеле при, в такую, в таких экстремальных условиях погодных температурных кристаллизованный мед высасывать фруктозу чтобы активизировать зеркальца восковые для строительства вот этого небольшого хотя бы небольшой площади сотов и зацепиться за них для зимов и вот вторая зимовка уже была, второй эксперимент на следующий год. Уже я дал пустые соты. Пустые соты, тоже же пакет кристаллизованный. Но все равно, до, когда он вертикально стоял, до февраля месяца они доживали. И было минус 25 и минус 30 даже несколько дней. И в начале февраля семьи сыпались. Не хватало этого тепла прогреть этот мед просыпались кристаллы глюкозы но интересный положительный момент все же я получил я его добился уже на пятом году или на четвертом когда упал пакет на бруски и пчела имела возможность потреблять корм по всей длине пакета то есть она добралась когда он вертикально узко объем ну бидон это важно, что пакет у меня был то э, более жидкие фракции фруктозы поднимаются кверху а более плотные кристаллические глюкоза внизу и вот как раз они внизу и брали эту глюкозу высасывали фруктозу насколько можно было а когда пакет упал лежа я уже не стал ее поднимать думаю пускай как зима уже начала и они провозили в эту снизу дырочку и по всей, по всей длине она лежала, по всей длине потребляли корма, то есть фруктозу, и с верхней части этого пакета. Но были в ячейках, в пустых ячейках, и этот, эти пустые ячейки дали возможность сохранить тепло. Тема работала. А тут как раз пошел мед, крем-мед, липовый мед то есть меда более таки салообразной консистенции лишь бы он не протекал и семьи зимовали как для, как подстраховка вот в экстремальных условиях ну мало ли по какой причине весна а кормов нет и их три вида дотации зима вот впереди зима чтобы вы знали желательно их давать в аварийных случаях постарайтесь не на упреждение не давать, особенно не прогревать любую дотацию. То ли вы пакет ложите, не давайте кусок меда в открытом виде, потому что открытый кусок меда вы дали, запах, пчела сразу поднимется на него. Она не херпит, надо будет его закрывать, он доступнее может быть, высасывать фруктозу, она бросает мед внизу, он охолоняет и все. И она, и она туда внизу, пчела не опустится. Поэтому, если будете давать дотации, не старайтесь возбуждать лишний раз пчел клуба этими дотациями. Не прогревайте, первую, не прогревайте рамку с медом, если вы ложите, или лепешку, и не давайте мед в открытом виде. Тут только пакет, дырочки, они сами там прогрызут, прогреют его, возьмут, что им надо, но он не вызовет вот этого же ажиотажа накинуться сразу всем клубам на него ну в общем так вот на наперед, по зиму Добрый вечер Владимир Игоревич да Серёж ну спасибо хоть ты <laughs> Такий вопросик у меня есть как бы матка уже старая хотел бы ее заменить сейчас Она сидит в изоляторе ну уже распада не мая почти месяц и это, как мы не заменить и убрать и дать другую, ну как другу, ну, бы молоду, ну облетану или как як её краще так зробить, А что, а чем она тебе это не такая, матка? Ну, она как, ну соты пад, сот падала пони ну уже такая как она не не, не свежести. Ну мало того, Я, что, что пенсионер, то еще инвалид, да? Да, да, инвалид, так Слушай, ну а что ты ее... Пускай у тебя семья спокойно перезимует. Пускай спокойно перезимует. Если есть молодая матка, дай двухматочный, двухматочный режим эту молодую с весны. Старая посмотрит на эту молодую, красивую, смотришь, смотришь молодость вспомнит, отработает тебе какой-то несколько рамок расхода. Не понравится, ты заменишь ее, уберешь и все. У тебя будет сверху молодая матка. А, вот так можно сделать, да? Ну, конечно, ну что ты будешь рисковать? Не рискуй, пускай она зимует, семья это и родная матка, пускай перезимует с этой маткой. Погибнет, значит, посадишь весной, будет тебе его а... самоотбор. А нет, значит, если выживет, значит, у нее хорошие физиологические такие задатки, двухматочный режим. Сверху молодую поставишь, через разделительную решетку, двухматочный старт, а там все покажет. Я зрозумію. ну а так вообще яки сейчас можно изменить, допустим, ну, если другая ситуация будет. Ну то да, желательно пересылочную клеточку, потому что они могут... Или убери на какое-то время, беспокойство услышишь, давай клеточку пересылочную. И откани, чтобы они ее выпустили. Не тули ее сразу в изолятор, хмары там или Миленена. И не суй в клуб, потому что могут, могут убить. А когда ты дашь ее в клеточке сверху, просто положили чтобы они ее сами выпустили, сами. Очень хорошая тема, кстати, сейчас, вот, спасибо, она вышла. Они пускай сами выпустят, проконтролируют там через сутки, чтобы она не начала сеять, сади в изолятор и все. Это будет стопроцентная гарантия того, что они ее пройдут. Понял? Да, спасибо. Не спеши, не спеши. Вот, чтобы там тебе некогда, ты сразу сейчас ту забрал, эту изолятор бросишь и, и наломаешь дрову. Ну вот я и хотел просто ну, узнать вот эти тонкости. После этих тонкостей потом были проблемы. А ну, я вот ж... ты, ты, правильно, ты правильно понял. Вот, вот я понял. Да, смотрите, смотрите, хорошая тема, кстати. Очень часто пчеловоды на пасеках, особенно пчеловоды выходного дня, матки должны вот от выйти матки ему уже ехать домой а тут то тот они еще никак не выходят но уже где-то начинает прогрызать там язычки увы, э, ну видно что вот от выйдет он эту крышечку вскрывает и поехал увидел матка голову высунула, все нормально если еще если наблюдательность у пчеловода такая ну или любит наблюдать никогда матка крышечку отбрасывает она не выскакивает сразу она сразу не выскакивает, матка. Когда ей разрешат, тогда она выйдет. Когда разрешат. А когда мы ее разорвали, маточник, и выпустили, она сразу побежала по рамкам. Приезжаем, матки нет. Ну все же видели, хорошая бегает, как рысак по, по рамкам, но ее нет. Очень часто как они должны выпустить матку сами. Они не терпят вот этого самоволия. Пчеловода. Пускай выпустят. И точно так же с клеточек. Говорят, да я вот плюнул и бросил на рамку и поползла. Ну может сработать плюнул. Когда с кумом на Пасху посидели, а с утра плюнул на матку, кинул на рамку. Ну там понятно, что и матка чумная, и пчелы очумели. Конечно, может примут. Бывает такое. Но старайтесь дать возможность править балом именно, потому что всеми, всеми процессами управляет рабочие пчелы. Они должны выпустить, разрешить что с клеточки, что с маточника. Эти, это, эти нюансы, на них -то вообще никто не обращает внимания. Вот как не разговариваю с пчеловодами. Да я вот открыл и пошел, прохожу матку, А мы в бригаде стоим, а там у нас всякие бывают, и пошел по Короче... Нерадивый сосед виноват у нас. На самый главный враг это, это сосед. И клещ от него, и, и елец не от него, и все. И матки пропадают тоже от него. Так что такие вот, видите, нюансы есть, хорошие, серьезные. Мы на них не обращаем внимания, но на этих, как Мара говорил, что все серьезное, все очень важное, научное строится на тонкостях, на мелочах, на нюансах. Почему мы и существуем? Я и Зела проводил, и Зум сейчас, именно для того, чтобы на эти тонкости обращали внимание. Часто топчатся пчеловоды, все хорошо, все получается, но вот, вот не получилось, тут-тут. А а тут, а. Как раз вот тот нюанс, мы на него не обращаем внимания, а, а он и... И путает, и путает мысли, что отлажена технология, казалось бы, отлажено все до автоматизма, но вот допустил в вот этом нюансе, получил прокол. Все. Начинается сомнение, что-то не так, значит не работает. Переходим на другую тему. Наломали дров, шаг вперед, два назад, возвращаемся снова назад. Все построено на нюансах, на нюансах, на тонкостях, на мелочах на подводных камнях, их нужно уметь обходить, их нужно знать, видеть. Только тот, кто умеет обращать внимание, замечать мелочи, говорю Хмара, только тот способен дать оценку и такой глобализации серьезным, серьезным таким вот моментом, чего все практически. Вот видите какие какие бывают какие бывают замечания слух подуманная тема просто так. и кого-то наведет на мысли кто-то обязательно мог из сказанного у себя по жизни на пасеке подобное что-то наблюдать Объяснения не давали ему мало и какая причина хотя причина вот как раз вот Пчелам нужно помогать. Если мы что-то не понимаем, значит не мешать. И смотреть, где мы сделали прокол. Должна быть наблюдательность. Без наблюдательности в практическом пчеловодстве, серьезных, серьезных вершин, я поверьте, трудно добиться. Наблюдательность и только наблюдательность. Меняется, я перед этим сказал, со сколькими матками и труднями, вернее, гуляют матки, дочеря, внучки. Там такой генетический набор идет потенциал. Смотришь, вроде набрала семья приемник у матки, вмещает 7 миллионов, 5-7 миллионов с Вот если матка засиделась в своей продолжительности жизни на второй, где-то третий год, даже хорошая матка. То все вроде серенькие, серенькие были, хорошие, красивые, смотришь, пошли торгиды уже, желтые проскакивают, то вообще может линия проскочить какая-то. Да, они работают нормально, но как раз вот то, что они обгуливаются не с одним трудом. Заскочил какой-то джигит с, кавказя, с кавказянки или итальянки, все, пошли желтые торгиды. Так что вот так. Сейчас самая интересная тема по глуматок. Островные. Были мы позавчера были на островах, смотрели красиво. Пойми. Конечно, идеальные. Не нужно облетники делать, где-то 25-километровую зону, изолированную. Островные островная тема самая, все решается. Потому что матки на водную приграду при спаривании не летят с труднями. Даже можно наблюдать, если небольшие островки привозят племенные, привозят отцовской семьи нуклеусы, и обгол идет прямо над пасекой. Видно это. Свадь, свадьбу видно прямо над пасикой. Велитесь, кто-нибудь, чем-то. Добрый вечер, У меня Навигорь. Слышать Литву. Да, видят вас из Литвы. Всем добрый вечер участникам Зела. Я хочу дополнить по, -по, по подсадке маток. Я тоже, как ни странно, пока что человек выходного дня, но смотря ваши вот эти, когда вы формировали банк маток, и мне очень понравился один ваш метод, когда вы сразу убирали маток и через 20 минут ложили вули наверх, значит, пустые матки. Я тоже подумал, нельзя ли сделать тоже подсадку мата, как вы делали. И, значит, одну матку я положил в переносном клетке одну, а другую со свитой. Оказывается, ту матку, которую ты ложишь одну, пчелы принимают после 12 скажем, там, минут без маточной, а со свитой нет. И еще был такой у меня прокол, то, что и вот, как вы говорили, быстро выпускают маску, если прогрызают канди. То я тоже смотрел много участников, и тоже украинский пчеловод. Стрелец Анатолий Васильевич показал, что вот этот канди, когда мы разламываем пластмасс, мы еще заклеиваем вощинкой. И у меня, сколько вот я делал сразу после 15 минут, но 7 дней туда не лазил вообще в семью, хотя руки и пальцы там даже смотреть хотелось каждые полчаса, но через 7 дней семи подсаженных вот я уже два раза делал все 14 маток это один раз и потом второй раз все матки были приняты после подклеивания вершины проколов не было правильно все, все работает да а вот я еще бы хотел бы сейчас все равно скажем так идем к зиме отхолодают а можно посадку ли делать не с Клеточкой, скажем, а с рамкой. вот если мы берем отводка и делаем большой промежуток. Вы где-то когда-то подсказывали, что дать им обнюхаться. Я прошу э... прощения, важно звонить. Люба, еще важно. Я перезвоню. Я, я извиняюсь. Ничего, все будет. А можно осенний, все равно, наверное, пчелы не такие активные по выпуску маток, сделать, мне кажется тоже вы на ЗЭЛа показывали осенние подсоединение, когда рамку ставишь, не, значит, делаешь промежуток, сантиметров 15, чтобы они делали бы, скажем, мостики и сами обнюхались. Мне тоже думается, они осенью должны все равно применять, потому что это, скажем, время для выживания. Я, да, это подсадка, это подсадка не бесконтактный, не бесконтактный случай, бесконтактная тема, я вам говорю, она будет идти параллельно с, контактными, с контактной изоляцией. Ну, то, что изоляция уже шагнула уверенно в практическое пчеловодство, причем довольно-таки по всему земному шару, пускает 1% всего пчеловодов, но прагматически настроенные давно уже применяют. И идет, и появилась вторая изоляция, вот бесконтактная. И вот, пожалуйста, какой интересный фактор. Пчела, принимает, пчела ощущает матку в семьях двумя способами по природе своей, по биологии. Через пищеварение и через обоняние. То есть через пищеварение, слизовое вещество, маточное, слизовое, он проходит, поступает и в кишечник, в гемолимфу, и идет это вещество на центральную нервную систему пчелы и тормозит, не этого, тормозит импульсы, которые могут возбуждать то есть репродуктивность пчелы потенциальной физи физиологической трутой. То есть торможение матка, не про, это вещество не просто присутствие матки ощущает, а функция и миссия маточного вещества намного выше она тормозит развитие яичников физиологических трутовок. Второй способ, когда пчелы ощущают через запах феромона. Вот два способа. И активность феромона напрямую связана с активностью, то есть активность яичников напрямую связана с активностью феромонов. Очень часто бывает, когда матку колечат, вот она уже старая, ну так по мнению пчеловода, ну что-то не понравилось. И крылья отрезают, и ножки отрезают, а ее пчелы почему-то не меняют, потому что у нее репродуктивная функция на высоком уровне, высокая активность яичника и, и высокая активность, соответственно, феромона. Они хорошо ее ощущают, слизовое вещество, и плюс еще через трохейную систему. Так вот, когда мы матку помещаем в изолятор, почему я его назвал изоляцию, изолятор – и поставил из всех достоинств технологии изолирования маток на первое место, что этот изолятор является инструментом селекции. Матки со слабой физиологией или со скрытой патологией, которые нам не дано увидеть и понять, они ее замечают. Они просто ее бросают кормить, они не убивают. Они ее не ощущают, бросают кормить и при наличии открытого расплода закладывают свищевые маточники. Это при контактных... В контактных изоляторах Мар или Миленина, там меньший процент закладывания маточников, только если у нее какая-то скрытая такая вот патология или физиология, или она уже сработала. То есть активность яищиков слабая, соответственно, активность феромона. А вот когда мы садим клеточку, но там в дважды может свита и слизывать вещество, она проникает к матке, и слышать запах, те, которые. Э, в, за, за изолятором. А вот когда мы садим пересылочную клеточку, она плодная, она излучает запах феромона, то есть свой феромон, пчелы ее ощущают. И по биологической их миссии, обязанности, они плодную матку кормят. Посадите туда неплодную, сразу бросят, она сразу погибнет, на некоторые часы. Чтобы вы знали, это еще один... Механизм определения, вот бывает, человек не знает, плодная она или не плодно. Возьмите пересылочную клеточку без пчел, положите на, на рамку, даже если там есть своя матка. Если она будет жить, они будут кормить, значит матка плодная. Хороший фактор. И вот когда мы в пересылочную клеточку определяем маток, то там при наличии открытого расплода, а как правило одно из достоинств изоляции матки, маток в пересылочных клеточках, это то, что мы можем объединять семьи без проблем. Посадили маток в клеточки пересылочные без пчел, подчеркиваю, без корма и пчел. Вы уже имели горький опыт, что значит матки с пчелами. Забрали на некоторое время все, объединяете семьи, нет маток никакой, они в панике. У них паника, откуда она берется, и причем так быстро. Понимаете, так быстро берется. Я показывал ролик в течение 20 минут. Извлекал маток, минут через 10-15 я объединял их на все на ваших глазах. И затем возвращал маток и показывал уже через 3 месяца этих маток, как они. Но 100% тянут с вещевых маток. Вот здесь прокол в чем? Либо пересаживать двух маток в изоляторе хмары, до появления матки молодой. Потому что если молодая матка сейчас выскочит, уже плодная не авторитет. Есть два, два биологических состояния в семье. Если мы хотим заменить плодную матку в семье быстро, значит плодную на плодную. Это состояние позволяет принять чужую матку, именно если была своя плодная. Если уже в семье появился маточник, вы не подсаживайте, не старайтесь, или молодую матку. Если в семье пять дней не было плодной матки, и уже появился свящевой, первый печатный свой, все, семья готова принять будет только молодую матку. Плодную туда не пытайтесь тулить. Единственное, вы можете исправить ситуацию, когда сделаете жесткий, жесткое сиротение, Разрываете надвое, поднимаете весь расплод вверх, Внизу летная пчела, но не единого расплода, можете сюда подсадить эту плодную матку, им деваться некуда, там жесткое осиротение. Или же вверх, и когда вы развернете ну, оставшийся расплод, чтобы не, не, не тянуть дола, потому что если тянуть, что вообще расплода не будет. Но ну, пока матка начнет сеять, это дола. Поэтому разрывайте надвое, наглухо разрывайте семью. Поднимайте вверх весь расплод, разворачиваете в обратную сторону, открывайте литок, ушла летная пчела, все. Туда подсаживаете плодную матку, и они ее выпускают. И можете две подсаживать, а потом объединять ее в двухматочную. То есть тема серьезная. Две изоляции будут либо, либо жить э, автономно, идти, ну, самое главное, то, что они для практического пчеловодства обе будут... Э, Обе пригодятся, они обе будут в помощь нам. Или же можно будет какие-то комбинации делать. Но опасно. Мы в прошлом году серьезно на этом обожились. Когда она, ну, родная матка, как это, родная матка, вдруг, на тебе, мы ее садим из пересылочной клеточки в, изол... в контактный. А Боже, как тузик-тряпку. Одни лохмотья от маток полетели. Поэтому вот это, физиологическое, это биологическое состояние. Там молодая, все. Там молодая матка. Они уже эту плодную не примут в жизнь. Не то, а своя она там была, не своя. Все, для них молодая уже авторитет. И что интересно, 10 маток лежит, они их кормят плодных. Был расплод, выходит молодая матка свящевая, обгуливается. Уже даже печатный расплод есть. Это значит, она сеяла больше 10 дней. Уже печатный есть. И кормят всех, как родных. Беру эту свящевую матку клеточку и все одинаково тут банк маток ну и банк маток можно держать без проблем хорошая тема если остаются свободные матки можете обычных пересылочных клеточках старайтесь чтобы клеточки были как можно тоньше либо это пересылочная вот есть и хорошие такие тоненькие у них по не толстые, грубые, а тоненькие. Чем она тоньше, тем, тем проще ее обогревать будет. И как можно меньше по компактности они должны быть, ну, не растягивайте. Вот банк Маток, я показывал, пять вариантов. Горизонтальные все, ни, ни одна не выжила. Все погибшие, хотя я возлагал надежду на них. А вот те, которые были врезные или междурамочные в зоне захвата в клубе, там больший шанс. Из 21,17 выжило, из пересылочной, пересылочной простые клеточки из 4,3. То есть, ну, выход, выход хороший. И хорошо они себя проявили. Я не успел посмотреть, конечно. Но те, кто параллельно шел со мной тихаря в этом эксперименте, отрапортовали, работают, без всякого, никаких претензий. Два поколения сезон отработали как часы. А тем более... Вот эти страхи по переохлаждению маток, я уже рассказывал, показывал, матки замерзшие, закоченевшие, отогревают их, никакое влияние на сперву никакого, все работает. Не, не, не стесняйтесь на своих пасеках проводить какие-то легенькие такие эксперименты ну, с минимальным риском, но без этого не получится, никакие... Никакие кумиры, никакие авторитеты для вас не будут, не помогут вам, если не будет у вас наблюдательность. Вот ваша элементарная наблюдательность у вас, вашей породы, при вашей кормовой базе, при вашей направлении, как вы это видите, только наблюдательность. Не наблюдайте и замечайте именно нюансы мелочи. Мы сегодня даже вот обсудили. И каждый, может, не находил объяснение, но сегодня мы как-то состыковали то, почему не получалось, что-то не находили объяснение. Так что вот где-то так. Добрый вечер. Добрый. Владимир Егорович, хочу уточнить по банку маток. Вы говорите, что садить маток в пересылочные клеточки. И вот теперь такой вопрос. Пересылочные клеточки размещать между рамками по типу, как изолятор хмары, или же выбирать соту и ставить, допустим, с одной стороны 4-5 клеточек и с другой стороны 4. Ну, по типу, изнова, Ты... как милени. Конечно, конечно. Будет идеально. Находите примерно, чтобы это был максимальная компактность поставьте их ну, квадратом чтобы это квадрат был 4 и с той стороны 4 это будет 8 но они будут максимально компактно и клуб всегда будет их захватывать как только матки попадают в температурную зону менее комфортную а они дай бог остынет клеточка еще все они ее бросают поэтому постарайтесь сделать так, ну, в общем, все визуально, все по, по вашей рамке, какая она большая, полурамка на 230, на 300, все относительно, но как можно, врезной старайтесь, изолятор, неважно, это миленина изолятор, даже если хмарин, но косынка, или еще какой-то конструкции, старайтесь, чтобы это был врезной. Врезной вариант врезного самый идеальный. Потому что мы в этом году уже маток всех израсходовали. В сентябре месяце делали еще сборные отводки. Мы стартовали на двух матках и подошли к концу сезона. Было с чего потянуть, были матки. И мы делали сборные отводки 5 рамок печатного расплода, 5 рамок пчелы струшивали. И вот как вы говорите. Подсадили плодок, они приняли, и через неделю мы их закрыли все в изоляторе, сейчас в изоляторах, докормили немного, смотрю, все нормально, сидят тихонько, все то что надо. Все, да, хорошо, хорошо, что не зря мы собираемся, тема работает, и она будет помогать практическому ксевоводству. Так, пошли звонки, если вопросы есть, давайте, пожалуйста, потому что нужно... У меня сын, сын на фронте, нужно будет пообщаться. Так что, ребята, если есть вопросы, давай, если нет. Владимир Георгиевич, еще Витас, один вопрос, пока что ребята молчат. Скажите, а с перекосом клуба, когда пчелы уходят, лучше подстраиваться или можно бороться? с ним? Нет, вы, если его потянуло, то уже вы э, сделаете... Короче, как бы вам так сказать вообще, раз его туда уже косит, если получилось, что вы пустые соты поставили и сами выманили его, это одна ситуация, понимаете, бывает очень часто неправильно формируют гнезда. Поставил пустые рамки сбоку, посередине разрезал полномедный, конечно, его куда-то перекинет на какую-то сторону. А очень часто... Именно эту ошибку делать, думает, что полномедную сейчас поставлю, по краям пустые, и они на пустые сформируются, а в середине будет как э, такая хорошая дотация, будет потреблять этот форм. Ну, ничего подобного. Ставят, бывает такое, что ставят посередине полномедной и по полумедовой, по одной всего по краям, и дальше пошли полномедные. Вот тогда да, тогда это работает. Но не так, что посередине полнометное, а по краям мы, что останется? Малометное. Поэтому, если уже его косит при нормальном формировании клуба, и его косит туда, возможно, магнитные поля солнечные или последнее тепло, обычно это юго-восточная сторона. Да. Значит, сработайте. Ну, раз он, ему так хочется, значит, по просьбе трудящихся. Перенесите просто изолятор в, новую, в новый центр и все на все. И будьте спокойны. Спасибо. Так что на сегодня будем. Ну, сейчас их поработали. Нормально обсудили. Так что всем спасибо. спасибо до всем свидания. до свидания. Все будет Украина. До связи. Героям слава.